ну Если упадет на стой, то это хорошо.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 Зай, лево, да, да, стреляй, стреляй, стреляй! Стиль, Саня, как какая Санни, не длиной, вижу, вижу. Санни, я вручную иду. Хоти, хоти, хоти! Да, да, да. да. да. Ты прям правы, но да. Я прям да. Я не понимаю, он в порядке мог бы в ротарях. У нас, да, да. Да, да, да. У нас да. в поле, я, я сейчас да. лопаю. Я слушаю, если себя не слушаю. А то он я на блядь. Мне да я Да, я у нас один, блядь, в центре фигуры блядь, один,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 Здесь, здесь, бросай, здесь, ждем, здесь. Маш! Собни свой выше, тихо. Собни свой тихо. твой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 нет, ну что, молодцы? Тринадцать, тринадцать, тринадцать. Ой, Джош! Хватит! Хватит! А, стой, стой, стой, стой, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, а молодой, молодой, понимаешь. Смотри, смотри, смотри, смотри, Один сам, двигайся! конечно, смотри. А летушка, я не что-то. А, давай, давай, давай, давай, Бля, берёв, не Правая рука. Нет. Там, блядь, вообще, не пойти, просказывать. с по полу туда все было нахуй на неделю. Серый, правая рука уже. Блядь, ел. Вообще, не сегодня. Хорош, Тимур, здорово. Хорош, Тимур, здорово. Рост ниже, ниже, Рост. Пускай там стоит. Переводи, переводи. Серый а, -а -а. а а -а -а -а. ближе, ближе серый. Мать, давай, папа, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Иди, сходи, нари! блядь, Стоп, стоп! Не блядь, блядь, Не Стоп! Стой, оставь, оставь, стой, стой, ты стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, нет, нет. стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, Эрик, брау! Давай, давай, играй, играй, играй! Давайте еще в артур, так Короче, вот где хочешь, где бы Беда, Ой, сам, вот, да, не, возьми их. А, мы сходим уже часть снима. Уже один. Да, тебя? Вс ⁇ еще один. один. один. один, один. здорово. Здоров. Смотри, здоров. здоров. здоров Стырешь, опускайся, Стырешь! Сторово, води в центр! в центр! Еще загадка, Хорош, хорош, вау. Нормально, нормально. Один галф, один Эй, один. один.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 Посмотри, на центр. Давай, давай, давай, еще, еще, еще, еще, сыграй. Скошка вверх. Давай, давай. Давай, давай.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 Отлично! Давай! Давай! Ади, машина, давай, что давай, давай, Забей на Влад! У него фамилия Тубана. Влад, Влад, Влад. его, давайте тора. После этого у нас Да, Все, в да, лучше ну леть. Блять, слева игрок. Бегать. А тогда самая большая. Нормально, сейчас. Давай, давай,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 Дай очевидно, соломали. У нас тоже Я уже не хочу даже больше. Смотри. Моша в ты... Сканья! Дай, дай, дай! Дай, дай, дай! Сканья! Сканья! Сканья! Сканья! Сканья! Сканья! Сканья! Сканья! Сканья! Сканья!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 Браво! Скоро! иди! А, что я? Оставь, мяч. Оставь мяч. На еще, блядь. Иди, иди, иди, иди.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 я снимаю тебе... Я снимаю тебе... Я снимаю тебе... Я снимаю Я снимаю тебе... Я снимаю тебе. Я снимаю тебе. Я снимаю тебе. Я не забирай его, поделай левец! Не забирай его! Реда, реда, реда! Линк! Оборо! Реда! Ты пошла на дюре! Ты пошла на дюре! Ты пошла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 а почему, же А да, он не теряет. Да, он теряет. Да, да, да, есть. Я просто... Ой! Есть долг. Что, долг. морозку убраси да. да. быстрее. Октар. Заморозка есть у вас? Да. Держи, Можно? Давайте,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 это жестко, да? Да, нормально, да, да, да, да,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 Мать! <прощит> <Ух! прощит> О! Пора, да? Да! Плэ, ги, да! Да! <плэ>. <плэ, плэ."> <плэ>, Олег, значит, олег, <связи> Я не Саня! дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, Давай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, Давай, наконец, давай. Можно пройти Ты кто-нибудь забираешь, пиздец? Можно? что-то бой! я ушел,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 ты вроде уже, Артема. правая катери, уже 0,5. А я выложил 4, 5. Давай, давай, давай. Сейчас, давай, давай. Сейчас, давай, давай. Сейчас, давай, давай. Сейчас, давай, давай. Сейчас, он должен Давай, давай! давай, давай, давай, давай! что, давай, давай, давай! что, давай, давай, давай, давай! давай, давай, давай, давай, давай, Самые-то, все рекшет. Аня, что, что, Аня? Ига, давай. Один, два, три, два, три, давай. О, давай, три, два, три, два,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 Поваривайся. Минус из нас давайте выжать их. Поддерживаться командой. Ходи! Ходи! Ходи! Ходи! Пойдем! Повтори! плей! Резит, пугай, резит! Резит, пугай!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 Пацаны, давайте... Да, да. Я хочу Я хочу с сейчас будет, сейчас поиграть. <говорит> да, да. первый 5 второй 5 а да, второй сел. группе 5 1 1 1 Сейчас будет еще групповой этап То есть еще 1 1 1 1 кто зовет, смотри! СМЕХ Вот, да, сюда! За боями! СМЕХ Вот она! Сила! смешно? Я не знаю, что они пятом летят. Чего они сюда? СМЕХ а что Не Один тренер был то А не, он то этот тренер не подъехал сегодня. Пришлось заменять. Что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 а, ты есть, любя не проконсуешься, я понял такие. Это Росноу с Севернфур Форс играет 4 Форс не покроет, да, а они 4-4 сыграют. сюда еще. Можешь, можно? Можешь? Можешь? Можешь? Можешь? Можешь?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 –,наждаяй… one member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 да, да, Какой вы? Мартин? Сейчас да, пошел! Да, Спасибо два персика! Да, да, да! Сейчас, да, да, да. <рошу, марки> это ССУ, Докатый, да? Один, да, это не так. Игоса У, Институт государственного... <плес> <наносит там, правда. плес> а у тебя, пой, пой, пой, пой, пой, пой, пой, пой, пой, пой, пой, пой, Блять! Блять! Мать, давай! Мать, давай! Мать, давай! Мать, давай! Мать, давай! Мать, давай! Мать! Мать! Мать! Мать! Мать! Мать! Мать! Мать! Мать! Мать! Мать! Мать! Мать! Мать!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 Одна команда, да? Какая-то аренда Сандр. поле? Сандр. 5-6 захватывали, наверное. В среднем, короче, 6. 6. 6, Блять, ты фигня, подолгу. Три. один бой? Ребят, я подборол, 7 больше поставил. Еще надо. нахуй, блять? Все из людей. Я бы сказал, понял. Попай! Не представляешь, они все-таки упарили меня. Поезд! Поезд!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 ты не понимаешь, как у нас убивает, как он Да, он всегда такой. Да, он всегда на Да, такой.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 он сидел, да? да. что, блядь, простись? Вашу ошибку. Я на страну, чувак. Может, Ифель? Может, Ифель? не Я думал, он и а потом я родил по Давайте меня Здравствуйте! Здравствуйте! Я это Команды что я сказал. А где Олег, встречай, Лег! О, что, что, Дай, давай, ты блядь? Давай, седу! Давай, седу! Давай, седу! Давай, седу! Давай, седу! Да, я, на... я его жду. Да, я его жду. Да, <рый> я его жду. Да, я его я его жду. Да, я его жду. Да, я его жду. Да, я его жду. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да. Да, да, да. Да, Стоп, Вот тут, по уже сбивать, пол! Мы можем еще по его, но нужно говорить, не изменять! Ебанее, РФ, они бля, Ваня, блять, отстань! Это одна замена после первого. Они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 Хамбат. Да нет У меня в последнем бюджетном за два часа до конца подачи заявлений, я, я был на последнем бюджете и залетаю целых, что борьбе есть сегодня. только 50% на первый бюджет. Не, ну был, ну не смешно, они сейчас заведутся. Я им говорю, что они все заведутся и заведутся.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 стой Организация платит Нам просто компенсировать. Да, я выслушал, пожалуйста. Пута, пута, пута, пута, пута, пута, пута, пута, нет, эти пьяные... Это же самый Это же самый хуйня, который не хотят играть Да, завощаю, завощаю. постоянно, завощаю, завощаю. Да, завощаю. Да, завощаю. Да, завощаю. Да, завощаю. Да, завощаю. Да, завощаю. Да, завощаю. Да, Махай, слушай, Ой, Нормально, нормально. Да, да, да. Да, есть! да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, Еще галки! еще Савели? Да. Да, да. Да, да. Да, Стоп, стоп, нет, через стоп. Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп, стоп. Ай, блядь! Да вы бывай, тебе тебя один на флангу, ты хуй, даже вот так смотришь. А сумка спешит, черт возьми. Пойду, пойду, А давай, пойду, пойду. Пойду, пойду, пойду, пойду. Пойду, пойду,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 Отбор! Выход! Наш! Сходи, сходи! Сходи, сходи! Сходи, сходи! Сходи, сходи! Сходи, сходи! Сходи, сходи! Сходи, сходи! Сходи, сходи! Сходи, сходи! Сходи, сходи!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 Александр, дай сядь, счет? Я тебя наберу, ладно? что ты.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 у них обычно да, 3-3-1, мы их вообще переиграем. Чаще, да, Их вообще переиграем. Да. Да. Снимаю, снимаю. Снимаю, снимаю. Снимаю. Снимаю. Снимаю. Снимаю. Снимаю. Снимаю. Да, да, да. Я тут прошу, блядь, все увидят. О, блядь, глаза. Можно, блядь. А где ты, блядь, не поддавайся? Давай, блядь, блядь. Давай, блядь, блядь. Давай, блядь, блядь, блядь. Давай, блядь, блядь, блядь, о, О, давай. Давай. Умеряем, да. Да, хорош, серый, хорош. Да, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Вот, вот. дай, дай! дай, дай! Эй, дай, дай! дай, Эй, дай, Поднимите игрокам! пожалуйста! Сам!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 да, я не и не оставит, будет. И я из того, что собралась сюда, взяла просто, мой желудок сегодня попал.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 Атланты, я тут хотят. Этот дач, Макс, вторник вс ⁇ вс ⁇ Да, Синецた们 уже три 5-1 с What's up Pas media iments $000 $000 Скорб years stretch и ч on к welcomed d сейчас еще. Вот а... Алё, ну! Да ладно, потом пускай. тоже да ладно, не, в плане нормально. Фера, фера. А? Подсказывай, Не, я не пойду, не. Я не пойду за тебя Я знаю, я уже Я знаю, я Налево, да? Налево, налево, налево, лево, нижнее, лево! Сейчас ты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 One, two, three! Shit! Bitch! Материал, материал! Материал!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 Блять, <рит chega> <�ILER> <sanitation runners> <кол> парни! <buying music> Завет! Ви... Олег! Олег! садитесь, бля, не не не делай! Я не хочу! Я не хочу! не Бори, да, да, тель, куда ты смотришь на эту игру? лево! меня Забирай, забирай, забирай! Застень, пойди. короче, просто в WhatsApp скину картинку, я ее, так, будем, там, приложу, Сейчас uh -huh. okay. потом что-то такое, хочется чтобы Через меня кто-то что-то Ну! Ну! Ну! Свикер вот, мужчик. Вот, мужчик. Вот, мужчик. Вот, мужчик. В баню. В баню. В баню. В баню.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 Рус, давай замену, Рус. Трэ! Рэп! Рэп! Рэп замена! Рэп! блядь, сбивай. Смотри, да? Трэ, да, да. Трэ, да. да. Один, ну тоже у Эрик, 4, 5, Эрик, Смотри, посмотри, не а там берись. Блин, берись, берись. Блин, берись, берись. оторвут нахуй! берись. блядь, я Блин, C'est parti ! Давай! Где она? Не закручивай! Гей! Эрик, Гей! дай! Мартин, беги, беги, Мартин, Гей! Сели, блядь, сели! Здорово, Никит, здорово, стой, стой, стой, стой, давай, давай стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой,